Здравствуйте! С вами Александр. Сейчас я вам покажу ИЖД. Это не коттеджный поселок. Это просто выделена земля для людей. И они здесь строят дома. Если в коттеджном поселке какая-то компания берется там за дороги, за коммуникации и уже распродает землю для людей, то здесь немножко по-другому. Выделяется земля и люди уже как бы все остальное делают сами но такие, такая земля здесь она дешевле, конечно, чем в организованном более-менее коттеджном поселке данный участок можно купить от 300 тысяч я видел объявления, действительно очень дешевые но, наверное, за 300 тысяч это будет где-нибудь в поле куда там особо не подъедешь Но это самый экономичный вариант строительства своего дома. Вот это вот это типично. Вот, ну, вот то, что вы сейчас здесь вот видите, это вот типично для подобных строений, подобной застройки. Я не хочу сказать ничего плохого. Но вот когда дома достроятся здесь вот дорога она еще такая очень очень очень долго будет потому что ну, пока не построят ее делать не будут сколько это лет уйдет неизвестно потому что многие начинают строить не могут нет денег на достройку там кризис и дома не достроены и человек просто не может достроить а ему еще говорят давай деньги скидывай на дорогу ну конечно он не будет скидываться Поэтому организованные коттеджные поселки, они в этом плане получше, конечно. Я, честно говоря, не знаю, насколько они там организованы, как это делается. Но я знаю, что продают именно под ИЖД организовано. То есть там уже все размечено, есть какие-то коммуникации. Но как это все оформлено... Бывает оформлено как СНТ, есть такое СНТ рублевочка, находится на юге от города, там все размечено и продается это как СНТ, но строят там вот точно такие же дома, то есть там никаких, никаких огородов, дачных домиков маленьких речи не идет. Это вы, если будете покупать Вы уже уточняете сами Ищите информацию в интернете Я вам просто показываю И ничего вам здесь не продаю Видите как Где-то построено, где-то не построено Но очень мало домов, которые доделаны до конца Именно чтобы все было, и забор, и отделка дома, и внутри, и уже на участке, чтобы было, были, была, там дорожки были, там, все такое. Очень мало, потому что люди не могут рассчитать, сколько им нужно денег на строительство дома. Здесь есть такая иллюзия, что там за пару миллионов можно построить дом. Люди в это верят, берутся в это дело, ввязываются, продают квартиры, начинают строить. И деньги заканчиваются. Потому что на самом деле строительство стоит довольно-таки дорого. Ведь на самом деле мало построить дом. там нужно утеплить, поставить забор, сделать участок, там его насыпать, если он там может быть неровный. Сделать дорожки, купить эти деревья всякие. На это нужно на самом деле много денег. На септик, газ подключить. И поэтому дома находятся в вот таком вот состоянии многие. Потому что денег на полную достройку нету. Многие живут в вагончиках вот таких вот. Строят дом, живут в вагончики. Чтобы не снимать квартиру в Калининграде. Может здесь спокойненько строить потихоньку, жить в этом вагончике. И ездить на стройку не надо каждый день. Видите, какая дорога пошла Но это еще не самое худшее Можно купить участок и до него не доехать К тем домам, наверное, как-то по-другому можно проехать Вот это такое ИЖД, если вам нравится, то можете купить такой участок. Поля единственные, эти постоянно горят, их специально поджигают, к этому нужно быть готовым, особенно если вы собираетесь утеплить дом пенополистиролом некоторые оклеивают пенополистиролом а денег на, на дальнейшую обработку его там покрытия нету и это очень рискованно потому что если подожгут поле то все это будет лететь и больш, большая вероятность что за домом может что-то случиться, поэтому это, надо быть аккуратным с вами был александр подписывайтесь на канал пишите в комментарии что вам не нравится с того что я вам показываю опять, опять завез вас какую-то наверное непонятную грязь наверное будут люди ругаться что нет ШД у нас нормальные что это вообще куда ты заехал но я вам так скажу что это вот стандарт я вот абсолютно в этом уверен Потому что как бы в этой теме я немножко разбираюсь. Что может где-то оно что-то похуже, где-то получше. Но это так. Но мне кажется, что лучше уже жить так, чем жить на даче. Потому что здесь все-таки конец вот этого бардака, он все-таки когда-то будет. Когда-то здесь будет все нормально. А на дачах это неизвестно. Тем более... Дачи могут снести, город расширяется, город очень сильно расширяется и устроится очень много домов, поля уже основные, они застроены. И что дальше будет делаться? Люди приезжают, люди хотят купить квартиру в Калининграде. Где будут строить дома? И я, как бы, очень, я, конечно, бы не хотел, чтобы вот там сносили дачи, да, но вероятность, что в какой-то момент начнут сносить дачи, она есть на самом деле. Наверное, конечно, не все. Но ну, ну могут, могут. Власти, конечно, наши об этом не говорят. Они как бы людей успокаивают, которые живут на дачах. Но что случится дальше, ведь когда не, не будет земли для застройки... Я не знаю, я как бы сомневаюсь в том, что дачи сносить не, не будут. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что со временем все равно начнут застраивать. А вот ИЖД эти никто застраивать не будет. То есть вы уже участок купили, и вы спокойненько будете здесь жить, и вас никто не будет трогать. Это уже точно. То есть если вы хотите рискнуть и жить на даче, ну, вы, конечно, можете это сделать. С вами был Александр. Всем пока.